Я не люблю много говорить и Я курю И смотрю на птиц в окно Я открываю ноутбук И закрываю глаза на реальность Но Мне нужно, чтобы меня кто-то ждал Когда я ухожу, был в лабиринты собственной души Когда я превращаю слова И рассыпаюсь по тетрадным листам Когда я смешно фыркая и чихая Возвращаясь из пеленой дождя Мне нужно куда-то возвращаться Падать с неба на мягкий свет В уютное тепло Разбиваясь тихим смехом О подставленной ладони Мне нужны твои руки Нежные и надежные Ласковые и любящие Из которых я научился пить огонь Однажды ночью влетев твое распахнутое окно, в которых я нашел что-то больше, чем любовь. Мне нужны твои глаза. Растерянные, удивленно распахнутые навстречу встречу миром, но становящиеся очень точными и внимательными, когда ты заглядываешь в меня, которые я запомню именно такими, чуткими, жадными, ищущими, Мудрыми и ироничными Матово-мерцающим новым оттенком ночи Свете свечи. Мне нужен твой запах По нему я ориентируюсь Диким зверем ощупывая дорогу домой Между прозрачных осенних улиц Торопливых городов. Мне нужен твой вкус Соленый Горьковатый вкус страсти С привкусом моря которым котором я безжалостно тону, задыхаясь от счастья. Мне нужно твое звучание, твой мягкий смех, твой ровный красивый голос, с одинаковой легкостью, перебирающей неуместные шутки, и дрожащей детская обиды и древней мудрости и откровения. Хотя знаешь, все это можно сказать намного проще, я такое. Какой есть. Но. Ты очень нужна мне.